играм Таким, например, как Вальхейм И не только, но мы, конечно же, начинаем, друзья Ну и сразу же коротко и, конечно же, по делу Ну и для того, чтобы воспользоваться консольными командами Нам сначала необходимо будет подключить эту самую консоль в игре Вальхейм Потому что по умолчанию нам разработчики этого сделать не разрешают Дабы это достаточно опасное такое явление И вы можете поломать свою игру Как же нам включить консоль на официальной стимовской версии Вальхейма Для начала, конечно же, заходим в Steam и открываем библиотеку, где у вас находятся все ваши игры. После этого просто выбираем игру Вальхейм и нажимаем на ней кнопочку «Свойства». Далее у тебя открывается окно, где у тебя общее обновление локальной файлы и так далее. И вот в этой вкладочке «Общие» мы идем вот сюда, вот в параметры запуска, и вот здесь прописываем ручками а, «Тире» и консоль Вот прям здесь, как у меня сейчас ты видишь у себя на экране. После чего мы закрываем это окошечко и запускаем наш Вальхейм. После того, как ты зашел в игру, давай с тобой активируем ту самую консольную панельку. Для этого нужно нажать на F5 у тебя на клавиатуре и нужно нажать следующую команду Она называется Def Commands. После правильного введения этой команды, нас система оповещает, что дальше ты действуешь на свой страх и риск, и желательно перед вот этим моментом, перед использованием различных читов, сделать резервную копию как твоего персонажа, так и всех миров, в которых ты играешь с чит-командами. Ведь они могут легко порушить все то, что ты так долго воссоздавал и изобретал. А потому делай это осознанно. Использую только проверенные и нужные команды. Вот, например, некоторые из них. Вот, например, одна команда, которую я чаще всего использую. Она называется FreeFly. Это нужно для того, чтобы активировать режим свободной камеры и делать качественные и четкие скриншотики. Да, что очень мне необходимо, конечно же. Для того, чтобы выключить эту команду, достаточно набрать FreeFly в командной строке еще раз. И команда автоматически отключается. Также можно задействовать команду под названием режим бога, где ты будешь совершенно неуязвим. Она называется год. При этой команде никакой входящий урон тебе будет не страшен. Давай вот мы даже сейчас протестируем на каких-нибудь а, тварях, которые пытаются меня укусить. Алло, где же вы? Вот так всегда. Никогда не найдешь их, когда они так сильно тебе а, нужны. Пускай меня попробует кто-нибудь укусить или ударит. Вот, например, вот этот скелетик. Алло, ты сможешь мне что-нибудь сделать вообще или же нет? Нет, друзья, смотрите, он вроде бы как удара наносит а урон, конечно же, не проходит. В этом и есть фишка вот этих вот полезных команд, когда тебе, например, необходимо э, создавать контент, и тебе необходимо просто-напросто пробраться в такую задницу, где тебе просто в обычных условиях не пробраться, а с использованием чит-команд ты сможешь это сделать легко и непринужденно. Ну и также отключаем таким же способом эту команду, и мы становимся снова уязвимы для любых атак. Ну и по такому принципу ты сможешь использовать совершенно любые консольные команды и чит. В Альхимии лично мне это очень сильно помогло. Ну что ж, я надеюсь, информация, которую я тебе сегодня рассказал, была для тебя полезной. Пиши, пожалуйста, свои размышления, что ты думаешь по этому поводу. Возможно, я что-то недорассказал. Я с удовольствием тебя послушаю, прислушаюсь. Ведь у братишки Scratch есть отличительная особенность прислушиваться и отвечать на совершенно все комментарии, которые ты ему напишешь. Ну а ты и дальше продолжай играть только в самые крутые, качественные игры. Приятного тебе геймплея. Еще обязательно увидимся и услышимся. Продолжение, конечно же, следует.